Всем добра ура игра приветствует вас друзья с вами вновь олег он же бородатый scratch продолжает играть в Вальхейм и продолжает развиваться идти вверх по технологическому древу в рамках сегодняшнего видео посмотрим на такую актуальную тему как же перемещаться на дальние расстояния за один клик мыши и как же Построить все-таки портал э, Другое измерение. Ну, как в другое измерение? Тот самый портал, который позволит нам, собственно говоря, перемещаться. Да, ребятки, по... тема портала сегодня открытая, а поэтому наливать чаечку, запасать с печеньками, кофеечком или чем вы там привыкли зап запасаться. И мы начинаем. Также, зритель, влепи, пожалуйста, царский лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Без поддержки, ну, очень, друзья, тяжко. Поэтому от любой поддержки не откажусь. Конечно же, в виде лайкосиков. Респект. Ты вважуха, а мы, друзья, начинаем! Викинг, не знаешь, как построить портал? Давай я тебе расскажу. Для начала нам необходимо обзавестись, конечно же, улучшенной экипировочкой. Это как минимум у вас должен быть какой-нибудь топорик, который делается из бронзы. Иначе необходимых компонентов вы не добудете для создания портала. Также, друзья, не забывайте... Что вам потребуются синие глаза? Синие глаза. Да, нет, ребятки, вот эти синие глаза грейд в которых вы лупите в лесу налево и направо. И думаете, что нахрена бы они вам сдались? Нет, друзья, вот эти глаза советую все целиком и полностью собирать и коллекционировать на своем а, хранилище. И тогда вы точно а, оцените их по достоинству, уже в процессе. Да, ребятки, эти глаза это основной компонент для создания порталов. Поэтому, пожалуйста, вдруг не выкидывайте глаза. Куда-нибудь, да, на свалку Просто оставляя их у себя в каком-нибудь ящике специальном И тогда ты будешь а, выживать на этой планете гораздо эффективнее Также, ребят, необходимо вступить будет в бронзовый век Потому что вам без бронзы не сделать бронзовый топорик С помощью которого можно будет рубить специальное а, дерево Как перейти грамотно и безболезненно в бронзовый век Я рассказывал в прошлом в своем видосике Зритель, если ты еще не в курсе, то, пожалуйста, перейди в плейлист Он есть под данным видео Там еще видео по гайду по бронзовому и как перейти в бронзовый век. Все подробно, ребята, рассказываю и показываю. Ну, а у нас а, сегодня речь а другом. Наша с вами первая очередная цель все-таки это сделать а, топорик. Именно топорик а, позволит нам открыть совершенно новый а, рецепт. А для этого потребуется также, ребятки, кузница. Как делается кузница и вообще из чего она крафтится, при каких условиях. Я, ребят, также а, рассказывал в моем видео в бронзовый век и кузница. Там все, ребятки, вы а, найдете. В общем, кузница делается из меди. Так, ну что ж, давайте, ребят, посмотрим, а, что нам нужно для бронзового топора. Естественно, 8 бронзы, 2 кожаных обрывочка и обычная древесина, друзья. Я-то думал, бронзовый топор как-то крафтится э, с помощью какой-то специальной древесины. Нет, всего лишь обычная древесинка. 4 штучки нам э, понадобится. Кстати, ребятки, если кто не знает, как разделять вот эти вот предметы, да, э, и брать сколько вам нужно, просто, ребят, зажимайте шифтецкий и жмете на левую кнопку мыши, тем самым открывается вот такое вот окошечко, где вы можете легко и просто выбрать нужное вам количество э, всех предметиков. Если вы хотите, ребят, забрать целиком стак, то зажимаете просто-напросто а, левый Ctrl, и тогда у вас забирает полностью а, стак. Таким же образом, ребят, вы выкладываете, ну и так далее. Давайте возьмем 4 штучки, нам ровно столько нужно для крафта топора. Одного, да, у меня пока что, ребята, обычный кремниевый, но кремниевый топор не годится. И также давайте, ребятки, возьмем уже, э, так, и, давайте уже возьмем, попробуем, ага, нам нужны еще обрывки кожи, как так-то, я забыл, так, два обрывка кожи нам нужно. Да, ребят, обрывки кожи добываются просто-напросто с кабанов. Бронзовый топор у нас уже имеется, и мы можем создать его. Наконец-то, друзья, открывается совершенно новая эпоха нам с новым бронзовым. Топором. Ну что ж, ребятки, что же делать дальше, когда у нас есть бронзовый топор? Во-первых, ребятки, главное не отрубите себе палец на ноге или на руке, где попало. Короче, ребят, не парайтесь, да, при использовании с этим а, оружием. А, убираем наш с вами старый топор куда-нибудь подальше, чтобы я его... Мои глаза, чтобы не видели его, надоело уже все руки вон в мозолях. Вы посмотрите, друзья, на мои руки. Я все руки обмазолил об эту неудобную рукоятку кремниевого топора. Надоел он уже мне, Тфу на него. Так, а мы, ребят, идем использовать и исследовательство тестировать наш новый топорик. Вот так вот он брутально выглядит. Да-да-да. Мы теперь с ним как настоящий викинг. До этого были полувикинг. А теперь, ребят, ну, вы посмотрите, теперь точный типаж настоящего, хардкорного, жесткого такого викинга. Вот как раз-таки нужным рубалом, как, как, как говорится, по мне делали. Так, ну что ж, продолжим, ребят. Для того, чтобы нам все-таки подвинуться дальше к этим самым порталам и понять, как они делаются, нам, ребят, нужно идти в ближайший лес. Нам нужно... Бить по, по пути вот этих вот пнеобразных чудовищ, которые нам постоянно мешают. Отличная работа. И искать древесину, друзья. Древесина нужна необычная, древесина нужна исключительно, которая падает с березок. Давайте немножечко добудем. Хотя зачем я рублю дерево? У меня же вот тут есть повальное дерево. Давайте, ребят, с березок берем древесинку, Да. А, древесина, ребят, тут особенная, и она какого-то особенного качества. Вот мы сейчас берем, и, пожалуйста, друзья, новые чертежи, хороший лук. А, в том числе здесь у нас будет и... Наш с вами портал Вот видите, новое строение портал у нас а, открыто И помимо, помимо всего прочего, ребят У нас еще очень много новых чертежей а, Открывается Так вот, друзья, чтобы нам сделать портал По-моему, если мне не изменяет память Нужно 20 а, штучек вот этой вот а, Древесины Да что ж, мы мнемся, давайте сразу же и посмотрим Вот, друзья, порталы находятся в, во вкладочке Прочее. Жмете, ребятки, берете свой молоточек да в руку И нажимайте на прочее Вот, ребят, портал и здесь нам сразу же показывается Мы должны быть рядом с верстаком нам нужно два ядра суртлинга, те самые, ребят, ядра суртлинга, которые мы собирали в прошлых своих сериях, да, кому, ребят, интересно, можете перейти и посмотреть, где они берутся, я подробненько рассказываю и показываю. И еще также нам потребуется... 10 глаз Грейдворфов, этих самых пнеобразных чувачков. Кстати, ребятки, не со всех этих чувачков падают эти а, глаза. В общем, ребят, просто все запомнить. А, вот эти синие глаза падают, начинают падать с тех, с, с тех Грейдвортов, у которых синие глаза. Просто, ребят, синие глаза. Вспоминаю, вспоминаю, песенку себе спойте, и вы точно запомните, с каких Грейдворфов можно будет брать синие глаза. Ну и раз уж на то пошло, давайте я вам покажу, с каких все-таки чуваков падают синие глаза вот ребят про этих типов я пел в своей песне про синие глаза это по моему второго уровня чувачки а может быть даже третьего после самых слабеньких которые бегают в наших на наших лугах их можно больше всего встретить в черном э, лесу и вот с них как раз таки и падают те самые наши драгоценные э, глазишки Блин, по заднице получил э, мягким прутиком жесткий жесткой розги вот ребят эти самые синие глаза а, трофей, не трофей, а вот он Глаз, грейд, Ворфа, синенькие Да, вот как раз-то они нам и а, Нужны, вот, но я думаю, с их фармом Проблем вообще не, не должно возникнуть Никаких, потому что этих самых Этого самого компонента, ингредиента В мире просто-напросто а, Жуй одним местом, что что называется Поэтому, ребят, можете не париться Так, ну что ж, а мы продолжаем дальше хреначить березу Нам необходимо 20 а, Качественной древесины набрать Иначе у нас ничегошечки не получится Придется немножко тут побуять побесчинствовать так что-то я не понял что я рублю то я же вот топором рублю по бревну но почему по нулю проходит странно очень странно я похоже по камню сейчас луплю Весь топор, наверное, сейчас затуплю таким образом. Да, ребятки. Кстати, когда вы будете рубить... Не напрягайтесь, ребят, в поисках этих самых чуваков. Когда вы будете рубить деревья, они будут сами вас находить. Поэтому лайфхак от братишки Скретча: Не бегайте за пнеобразными существами. Спровоцируйте их, черт возьми. Просто пошумите в лесу, спровоцируйте. И они сами вас найдут. И даже бегать не придется. Вот, наверное, сейчас уже ко мне подойдут. Потому что я тут уже нехило так насшибал этих березонек. И я уже жду в скором, в скором времени э, визита. Помимо берез... Если вы не хотите бегать слишком далеко за каждой, да, значит, тростиночкой, березочкой, вы можете постараться поискать вот такой вот огромный э, дуб, с которым, конечно же, придется подольше побороться. Возможно, вы сломаете тут не один топор об него, но зато с него также падает высококачественная древесина. Вот, ребятки, та самая древесина, за которой мы сейчас охотимся. Это качественная древесина для плотничества. Вот с помощью нее-то... У нас и получится сделать а, портал Нам сейчас необходимо хотя бы а, На два портала, чтобы нам хватило И поэтому я сюда, ребятки, пришел За этим огромным многовековым дубом Который под гнетом Нашим сейчас должен свалиться А почему тоньше стал? Вы посмотрите, какой пень и какой сам ствол Он же был точно такой же, как пень Я, ребят, вижу здесь подставу, а вы... Смотрите, диаметр этого, значит, пня, точнее, диаметр этого бревна гораздо меньше, чем диаметр пня. В чем проблема? Что-то здесь с физикой не так. Так, надо пересмотреть, ребятки, что-то я в жизни, видимо, упустил. Да нет, ребят, это просто-напросто а, небольшие игровые а, тонкости и нюансы. Давайте посмотрим, сколько у нас древесины высококачественной с пня можно добыть. И стоит ли вообще пни убирать после таких дубов? Смотрим. Давайте сначала запомним. У нас 13 качественных древесины. Как же долго он рубится, я просто в шоке. Так, убираем пень. И смотрим, добавлена древесина так, друзья, что-то как-то мало нам добавили. Есть смысл, я думаю, что пеньки после дубов смысла убирать определенно а, нет. Разве что, если они не будут мешать вашей а, построечке, которую вы здесь а, недалеко, например, а, запланируете. Так, ну что ж, при, переходим к бревну. То ли, ребятки, дело пни, а другое совершенно дело это уже вот это самое, вот этот самый ствол дерева. Потому что именно в нем все самое сочное. Ой-ой-ой, как же долго. Да, с дубами, ребят, придется повозиться подольше, но оно того Стоит, запомнили, да, у меня сейчас было 13 uh, Качественной древесины И сейчас, ребятки, посмотрим Бабамс, что-то меня прям завалило Как-то я а. Пожалуйста, ребят, 26, 13 Только с одной части мы добыли да, да, да, чувствуете разницу, да, Как насколько больше древесины падает с дубов, нежели с а, берез. Но иногда проще, ребятки, если ближе есть березы, то проще за березами побегать и пособирать их, нежели бежать куда-то вдаль за этими а, и искать эти дубы, потому что дубы, они попадаются гораздо а, реже. И смотрим, так, 40 из 50, черт, у нас прям точное количество набралось. Да, мы прям тютелька в тютельку сейчас собрали а, необходимого нам а, ресурса. И можем смело выдвигаться уже, а, тестировать потихонечку порталы Сейчас, друзья, все будет самое важное Так что не отключайся, пожалуйста, дорогой зритель Смотри, пожалуйста, это видео до конца Дальше будет самая основная ключевая развязочка И суть а, того, что же такое порталы Как ими правильно пользоваться Не упусти ни один момент И твое выживание будет более крутым и комфортным в Вальхеме А мы, ребятки, побежали строить порталы Но сразу же после небольшой паузы Если тебе надоело ждать, пока ты накопишь бабла на свою совершенно новую игрушечку, да, которая выйдет вот-вот скоро, то тогда смело хочу порекомендовать совершенно новый сервис под названием Steam Rent, который позволит тебе покупать в аренду те или иные аккаунты от тех или иных игр, что позволит тебе играть в твои любимые игры практически по самой минимальной а, цене. А, все тарифы, все ценечки ты сможешь увидеть вот на этом вот а, соответствующем сайтеке Steam Rent. Ссылочка будет в описании под данным видосик спасибо за внимание продолжаем итак забираем все необходимое из нашего ящичка приготовленные компоненты и уже попытаемся построить наш с вами первый портал куда вы захотите телепортироваться только зависит от вас а да забыл ребятки яд, ядра суртлинга конечно же тоже нам потребуется тоже ребятки об, про них не забывайте у меня как-то многое психанул что-то с их э, добычей Четыре, ребят, ядра нам будет достаточно, чтобы создать э, полноценную цепочку из двух э, порталов Запомните, ребятки, один портал ничто, он вас никуда не переместит э, Нужно строить как минимум э, два Давайте, ребятки, сразу же для теста просто поставим где-нибудь Вот здесь у себя во дворе, далеко отходить мы не станем Вот прям здесь, на вот этой землице я и поставлю свой первый а, портал. Так, друзья, сразу же прилетает наш с вами пернатый друг. Давно тебя не видел, кстати, я. Давай рассказывай, что интересного можешь предложить. Порталы отлично подходят для быстрого перемещения между различными частями мира. Конечно, сначала вам нужно построить их с обоих сторон. Затем дать им одинаковое имя и они сами собой заработают. Даже, ребятки, после подсказок этого типа я делал портал и я не мог переместиться из одного в другой, потому что допускал сам такие ошибочки. Вот которые мы, ребятки, сейчас с вами будем устранять и а, тестировать. Данный, ребятки, портал будет носить имя One, например. Да? Сделаем портал номер а, One, сохраним его и пойдем, ребятки, строить а, второй портал Потому что через один портал Вы перекуда-то пере, пере, пере переместиться В другое место, в чисто случайное родомное Не получится, ребятки, это вам не Майнкрафт Это вам не какие-то другие игры С подобной механикой, тут, ребят, просто Построили портал, у вас просто красивая Еще одна декоративная штуковина На вашей базе Не более того, а, нужно, ребят, обязательно Второй портал строить, давайте, ребят, сбегаем Куда-то, куда-нибудь недалеко, вот сюда вот в лес И построим а, второй портал Тут где-то была дача моего одного Тиммейтах, чтобы было все со смыслом Сделаем портал возле его а, хаты Прям сделаем портал вот здесь вот В огороде а, с кабаном Заодно проверим, могут ли звери а, Телепортироваться Через эти порталы, ребятки Прям вот сюда вот ставим его, вуаля Готово, второй портал у нас имеется Как бы теперь безболезненно его а, назвать-то Я не хочу убивать кабана, который поставил здесь мой тиммейт И мне надо как-то подобраться к нему очень аккуратно Вот, ребят, был, был, был портал Вот, ребятки, давайте попробуем а, Также назовем этот портал One Да, например, вот, все, два, два портала мы создали, все нормально Кабана настолько агрится постоянно Слышь ты, успокойся Успокойся, я же ничего тебе плохого не сделаю Ну и хорошего, в принципе, тоже Потому что я еще не научился добывать для тебя коренья Поэтому уж извиняй, братан а, Уж извиняй, сегодня без завтрака, обеда и ужина Ну что ж, давайте, ребятки, затестим наш портальчик И погнали, оп! Что-то не работает, не понял, оп! Я не понял, почему не работает -то? Меня уже кабан за задницу кусает А портал меня не перемещает, куда надо Так, может я как-то не так прохожу Давайте, ребят, в присядочку и подкравшись, оп! Не получается, друзья. Почему? Мы же вроде все сделали так, как нужно. Но нет, друзья. Есть одна небольшая фишечка, деталь. Неспроста нам нужно называть а, портал одинаково. И это распространяется даже а, на заглавные буквы или же простые, строчные. Поэтому, ребятки, это тоже учитывайте и а, используйте. Давайте попробуем сейчас по-другому немножко сделаем. Назовем портал. Так, секундочку. Ай-яй-яй, да что ж такое? Каба... С кабаном здесь, конечно, не так все просто. Убивать мне его неохота. А, потому что мы его здесь держим для, для размножения. Да, он будет пополнять популяцию свиней да, в нашем хозяйстве. Поэтому мы его не трогаем, а вот он нас трогает Давайте, ребят, назовем просто портал 1 Это для того, чтобы проверить сразу же работает ли он на русском, как говорится, языке, если мы будем называть его Да, и побежим давайте обратно Давайте, ребятки, тоже этот портал назовем точно так же, как мы назвали его Там и уже затестируем Тоже портал 1, то есть с маленькой буквой. Бамс И что у нас происходит? Пока не происходит ничего, но стоит нам пошевелиться Портал сразу же, ребятки, активирован Бинго, черт возьми, мы это сделали а Все-таки, ребят, нужно соблюдать а, Даже на русском языке можно его назвать И он будет работать, если вы на том конце назовете именно так же То есть без каких-либо пробелов а, в начале или в конце лишних То есть нужно а, внимательно а, давать названия вашим порталам И тогда они у вас заработают Ну что ж, друзья, надеюсь, я не превращусь в муху, когда перемещусь на тот конец портала Давайте это проверим Так, поехали, оп Вот такая вот заставочка нас приветствует, как только мы переходим через портал и Все отлично, переместились мы к нашему дружбану-кабану Здорово! А, а, а, а, а попробуй ты перейти через портал, родной Давай, переходи через портал И мы сейчас протестируем, сможешь ли ты Так, смотрите, ребята, он только что прошел через портал И ему ничего за это а, не было Так, как бы тебя проверить-то? Давай сейчас поедим нормально ХПшечку я восстановлю это для того, чтобы а, нас, нас этот парень ударял И а, мы не помирали от него И давайте, ребят, попробуем в тот момент, когда у нас портал активирован Так, давай, давай Пошли, пошли Так, секундочку, подожди Ну давай, пробуй Сейчас я буду стоять на этой стороне Проходи Портал активирован, ну Попробуй, попробуй, давай Ну, нет, не прошел Давайте, ребят, будем вот так стоять Так, все, все, все, заработало Давайте, ребят, ждем нашего друга Проходи Не хочет Не хочет он телепортироваться А если в момент удара, давай Пробуй, догоняй Давай, оба, Проходи за мной. Не хочет, ребятки, этот наш с вами э, клыкастый друг с нами проходить через портал. Видимо, механика перемещения животных э, с порталами не работает, как видите, да. И перемещаться между э, порталами можем только мы. Э, тиммейты, естественно, тоже смогут перемещаться. Но животные, ребятки, и прочее всякая нечисть а, перемещаться, я так понимаю, через портал не может. Хотя я, возможно, ошибаюсь и что-то делал я а, не так. Ну, ребятки, факт остается фактом. Мы сегодня с вами а, сделали портал, как я и обещал. Ну что ж, зритель, я надеюсь, информация предоставленная сегодня мной специально для тебя не стала для тебя бесполезной, а немножечко просветила тебя как а, выживальщика и прокачала твой скилл. Если вдруг, зритель, ты считаешь, что я что-то не досказал по порталам и что-то можно было бы добавить еще грамотного, да, такого интересного то смело делись об этом пиши в комментариях братишка Scratch, все комментарии читает и на все постарается ответить также если у тебя есть интересная годная идея по поводу того какую, на какую тему мне еще сделать обзорчик или же гадик по этой игрушечке пиши смело пожалуйста также в комментариях все ребята еще раз комментарии повторяю я читаю и возможно в следующем выпуске ты свою идею и увидишь реализованной ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение следует.